Дербаним безбожно. А вот. Ставь лайк, если любишь ножевые. Таких интересных личностей я до тебя не встречала. Ну, да, все-таки. Ой. Можешь это пальто назвать? Хоть больше на плащ похож. Больше на плащ. Можно головое тело надевать, да и по паркам бегать. Икс-ценист не чет. Вопрос. Точнее, загадка. Страшные снаружи, интересные внутри. Есть и в книги, и есть воплоти. О ком идет речь? Ты все время с загадками говоришь. Здравствуйте, уважаемые. Ну что ж, пока вы думаете над загадочкой, давайте-ка распакуем посылочку. Естественно, не забываем, не забываем о том, что э, я, как всегда, и везде, и во всех соцсетях, Джон Невский, все соцсети здесь и в описании. Так что ставьте лайк авансом, смотрите видео до конца, потому что скучно не будет. Фу. Итак, у нас сегодня распаковочка. У нас сегодня несколько посылочек Одна из них у нас Озоновская, остальные все Алиэкспрессовские Сейчас вставочка и поехали Это логично В общем, как вы поняли из названия Сегодня распакуем и соберем из разных частей от разных заказов, от разных продавцов костюм Эдварда Нигма из сериала Готэм По мне, так это самый прикольный э, загадочник так что вот вам еще одна загадочка там ярче свет, еда вкусней туда спешишь любой из ней и загадочки то они такие пишите ответ в комментариях а мы пожалуй продолжим да кстати распаковочка костюма Джокера вот здесь вот и в описании переходите смотрите скучно не будет ни там ни здесь начинаем, начнем пожалуй сверху у нас от Азона вот такая вот шляпа котелок имеет место быть из э, искусственного фетра за 371 что ли, или 375 рублей. Ну, в общем это. в описании ссылочку даже на магазин прикреплю. Какая-то такая вот. Сидит хорошо, в голове тепло, имеет место быть. Ну а теперь, собственно, самое интересное. Давайте-ка потихоньку э, и начнем сверху вниз смотреть все остальные. А теперь у нас пошли алиэкспрессовские заказы. Дербаним безбожно. Ой. В одной посылке 4 заказа. <связь> а что так можно было, что ли? О, реально не помню, что здесь. Походу, давайте разбираться. Там по заказам. оно было много. Давайте смотреть. Что-то маленькое. Представила себе твой пенис. Давайте смотрим. Смотрим, что у нас тут. Короче, у нас тут две пары перчаток. Я думал, две пары колготок. Две, две пары перчаток. Сначала замеряем очочи. Подбирал вот максимально похожие под блин порезал насквозь хорошее лезвие. Ставь лайк, если любишь на В общем, вот брал максимально похожие, но тут что-то вот прям такое вот. Ну левочки, без диоприй. Ну как бы. Что-то что-то в этом. Что-то в этом районе. Для сравнения, естественно, сделаем и талаш поставим. Попробуем теперь, собственно, перчатки. Китай, Китай. О, прям своей же ниткой все связали. Да вроде Норм. И всякого утепления, тонких, кстати, вот, правда скользкие да, это со временем уйдет со временем уйдет прикольно, вот с этими с резинками чтобы не соскальзывало тоже тоже прикольно, вот правда ниточка торчит Ну это такое тоже что-то немногим больше 300 рублей вроде, или даже чуть меньше в общем, ценничек где-то вот поставлю все ж преступники из логии сердца вторые попробуем Да, вот торчащие нитки прямо вот так жестко да, ну такое вот mm -hmm. ну да ладно вторая пара перчаток а вот эти вот уже да, вот с таким вот okay. голимым утеплением да и это хорошо прям вот ну по размеру угадал там долго вымеривал свои руки разные размеры только разных перчаток кстати а вот здесь ничего не торчит здесь ничего не торчит эти чуть посвободнее сидят, но они и потеплее Так что это, наверное, на осеннего Эдварда Нильня Хорошо что, нормально, что немногим больше 300 рублей А вот тут одна нитка торчит, немногим больше 300 рублей Заключительная наша аккуратная часть Уже более интересная Тут снова несколько заказов в одной посылочке Уно, Дос Вот это вот надо как-то очень аккуратно это у нас пойдет в последнюю очередь, сейчас скрываем, смотрим, что тут. Здесь у нас кольцо, кольцо довольно интересное. Сейчас мы его как раз и затестим, с него и начнем, э -э эту посылочку. Скрываемся. И кольцо здесь у нас вот так вот в форме знака вопроса. Ну, как-то так, да? Менее, да? угу. принципе, на перчатки хорошо смотрится. А? На, на перчатки хорошо на вот, вот как раз такого цвета да на черный Но на кожаную я думаю я прям вообще его перегну и какая-то вкупеательно получится да она съежит кожу еще вот и еще одна пара очочей. потому что в сериале он появлялся в разных тоже за недорого тоже с экспресса И вот такого вот плана тоже есть. Тоже имеет место быть. Почему бы и нет, почему бы и нет. Ну и собственно, самое интересное. Фельдеперстовый ну, В общем, у нас... Как он правильно плащ? Размерчик 2XL. Начнем с галстука. A few moments later. Вот такой вот галстучек у нас имеется. Довольно, кстати, неплохой по материалу Нитки не торчат, Материал зашибумбыш Знак вопроса, все серьезно Собственно, как в пятой серии Ой, не, в последней серии пятого сезона Собственно, такой же Ну а теперь 2XL Наш будет плащ Давай сначала по это, понюхаем, потому что туфли Если кто не помнит, с этого от костюма Джокера за 2700, которые были заказаны, воняли адски Блин, красный треугольник даже будет просто в заду да. Кстати, они еще, наверно появятся у нас сегодня, мы попробуем и с ними Но сейчас вот здесь вот э, синтетику вот это вот 188 сто да, 180 рост, 99 ширина что-то в этом районе 2 Excel. Я 182, ширину я 82. Нормально, что. Ну не воняет, кстати, дикой синтетикой. Вот та, та пахла вообще против резины. Вот такой вот.. Бля, это серьезная тема-то, я тебе скажу. Какой кофтанище. Пофигу, да, что по мере не глажены, что нам тут. У нас распаковка. Сейчас попробуем заценить, как это все сидя. Мы уже встанем и посмотрим. Ну, тебе великовато, конечно. Ну а видите, руковатый, куда они великоваты? ты на В плечах руковатый, это рукава. Это в плечах он только-только? Не знаю, правда. Где? Вот, смотри. Право, на правое. Сейчас, посмотри. Ну и что? вот, чего, вот? И что это? Вот что вот, что это вот мы связали? Плечатки не порежь там. Серьезно, еще все дырки прорезать, прикинь, приходится. Five minutes later. Ну что ж, дорогие друзья, в общем, получилась э, вот такая вот распаковочка. Вот такой вот у нас наборчик и все довольно замечательно. Шляпа от Озона, Топчик. Плащ загадочника. Потрясающий материал. Под мой рост. Прям вообще то, что надо. Галстук, галстук, вообще шикардосный. А? О, от Алиэкспресса. Все дела четко. Одни. А чечи вторые. Все норм, все сидит, все хорошо, качественно быстро доезжает. Ну и собственно, да? По длине хорошо, по длине хорошо, по длине шикарненько, Материал потрясающий, гораздо лучше, чем было у э, костюма Джокера, не, не воняет никакой синтетикой, нитки нигде не торчат. Оп, оп, оп, оп. Возможно, возможно, две пуговицы бы еще добавить, а может и нет. Зато так, если что, ну ты понял, да? Если что, то можно так свободнее, лучше. Карманы фейковые. Вот это вот ну, немножко подрастроило ни одного фактического кармана. Вот, вот ниточки торчат, но это ладно, прикрыто это можно опалить. Перчатки одни, перчатки вторые, хорошечные. Одни чуть потеплее. Другие чуть потоньше, качественно, замечательно, в целом, в целом, в общем. В общем и целом, правильно говорить. За данные деньги, а это где-то вот здесь появилось, 3200, по-моему, за плащ и галстук. Очень хороший вариант. Можно, можно даже нижней дыркой как-то использоваться, да, и, и, нижним разрезом. Для тех, кому приперло, да, оп. В поле, да? Можно вообще без палива посидеть, посидеть каком-нибудь общегородского мероприятия так раз сел, отвалил, это весь в ступе. Я вам пошили, да, надо тогда пару пуговиц еще добавить, можно отливать прям под себя и под этого. Да, нижний пуговиц надо добавить, тогда будет как бы четко. Так что в целом, в целом. В общем, сразу к делу. Бля, я доволен, я доволен, хорошо, продавца рекомендую костюмчик шикардос. Эти довольно-таки тепленько. Посмотрим, как он на ветра непроницаемый. Думаю, нормально. Что влага, это он будет проницаться. Хреново, конечно, что с карманами. Вообще нуль. Нуль по карманам. Но то такое. За свои деньги. Такой размер материала. 2XL. Ну, в принципе, самое оно. Самое оно. Можно даже к это экспиционировать. Он прям по практически, да, поднесся. Под низ ничего не одел, почти по самой пятке пошел демонстрировать. Но это уже совершенно другая история. Спасибо за просмотр. Покупайте на Алиэкспрессе. Ссылки на все товары на всех продавцов оставлю в описании. Пока. Я в заключение подкину вам еще одну загадочку. Какие-то слова произносятся часто, а редко в заправду, но каждый их жаждет. Как вот с этими башеночами? С этими, наверное, не очень мы сейчас, да? <смех> Наверное, не очень. Но у нас такими, мне, наверное, все-таки поприятнее, да, хоть они и не полностью черные как были.